Привет, с вами Леонид Орлан и это первое видео из моего месяца ответов. Вот я сейчас в тренажерном зале позанимался только что и специально здесь хочу записать ответ на первый вопрос. Значит, первый вопрос звучит так. Как расстаться со страхами? Так, сейчас я немножечко устаканюсь, то у меня еще руки дрожат после занятия. Все, не дрожат. Как расстаться со своими страхами? Немножко, на мой взгляд, неправильный вопрос. Со страхами расстаться нельзя. Почему? Потому что это срабатывает инстинкт самосохранения. То есть подсознание говорит, ага, впереди есть некая опасность, которая может меня разрушить, уничтожить. И просто страх сигнализирует об опасности. Поэтому если выключить с его инстинктом самосохранения выключить свою способность бояться, то это совершенно неправильно. Это получается человек такой робот, и кстати сейчас современные военные разработки, именно химически медикаментозные, э, которая выключают у военных именно страх. И тогда они э, идут в бой, э, скажем, открыто, э, ну, так скажем, не боясь. Так, Сделаю удобнее. О, супер. Поэтому со страхом расстаться именно расстаться, избавиться от него. Это невозможно, нереально и не нужно это делать. Но жить хочется комфортно, удобно. И что же можно сделать? Необходимо развить в себе силу. То есть необходимо для того, чтобы все-таки избавиться от страхов, нужно стать сильнее, чем эта опасность. То есть нужно задать себе вопрос. Ну вот у меня спрашивают технику какую-нибудь. Вопрос, вернее, что можно сделать, какую технику. То есть четко написать на бумаге. Вот я сторонник самых простых, самых действенных техник, технологий, потому что самый простой инструмент, он не ломается, отвертка не ломается молоток не ломается а вот компьютер ломается, то есть чем сложнее упражнение тем больше вероятность того, что оно не сработает я буду стараться вам этот месяц давать самые действенные технологии то есть как только вы понимаете, что внутри вас сидит страх задайте себе вопрос, а чего я боюсь? Там, допустим вы боитесь сесть за руль автомобиля что можно сделать, чтобы перестать бояться? Берем так, утрируем на вопрос. Необходимо развить в себе силу. Необходимо развить в себе способность справляться с вот этой неприятностью, с вот этой агрессией, с объектом страха. То, как вы это сделаете, это уже зависит от того, чего вы боитесь. То есть, если вы боитесь сесть за руль автомобиля, необходимо пойти на курсы вождения. Если вы боитесь выйти замуж, пойти на курсы психологии и понять, а что же там замужем делают. Там, если вы боитесь, допустим, компьютеров, пойти на компьютерные курсы. Если вы боитесь уколов или там какой-то физиологии, нужно понять. А... Ну, вот в идеале, это а, поработать с скажем, психологом, психотерапевтом именно на психологическом уровне, может быть, даже в каком-то моменте на энергетическом уровне, погрузиться в прошлое, понять причину этих страхов и а... Понять, что зачастую страхи возникают в нас когда в глубоком детстве, когда мы были маленькие, а сейчас мы уже взрослые, и сейчас мы уже можем справляться с этими страхами. То есть важно разделять страхи и фобии. Страхи — это опасения, давайте так, это боязнь, чего-то реального, что вот-вот может произойти, и вы знаете, что оно может произойти, там, какая, э, высокая вероятность. А фобия ⁇ это там чего-то... Такого невнятного, непонятного может пройти, может не, не может произойти, может не произойти. Как это боюсь э, темноты и психологов. Да. Ну психологов-то понятно, а темноты чего? Ну, а мало ли сколько в ней психологов. Ну то есть вот непонятно. Вообще-то с такими вот иррациональными страхами, фобиями необходимо идти к психологам и работать с психотер... даже не с психологами, а с психотерапевтами и прорабатывать их внутри себя. То есть, понять, откуда они возникли и устранять эти внутренние причины. Но базовый такой инструмент – это нарабатывать в себе силу. Силу справляться с возможными неприятностями. Так, план А, план Б, план С. И тогда вот эта вот потенциальная опасность, она уже будет не казаться опасностью, а ну, какой-то неприятностью, да, которая может произойти, может не произойти. Ну Вот Смотрите. Когда-то давным-давно у меня была ситуация, что я боялся, что у меня украдут кошелек, и я останусь без денег, я не смогу добраться домой. Что я сделал? Я в свои, чтобы избавиться от этого страха, я во все сумки, во все куртки, в такие, ну, потайные карманчики, я пораспихивал по денежке, там, по 50 гривен. То есть в каждой сумке, в потайном карманчике, ну, знаете, всегда в сумочках есть такие внутренние карманчики, я поположил по денежке, и я теперь знаю, даже если что-нибудь когда-нибудь случится, или кошелек украдут, или закончатся все деньги, или там еще какая-то хрень, домой я доберусь, по-любое, хоть там, на маршрутке, там, на трамвае, но доберусь. Вот, вот это способ, как справиться со страхом. Найти в себе силу, создать, наработать в себе силу, справиться, если эта неприятность произойдет. То есть не тупо бояться, а именно, вот Татьяна, как раз этот вопрос, ответ для вас. Все, дамы и господа, первый пошел, жду от вас дальнейших вопросов, вот предыдущий пост. В моей, на моей ленте пишите туда свои вопросы, я на них буду вот, видео отвечать. Всем пока. Если вы считаете это видео полезным, копируйте к себе на стенку, делайте репост. вот У вас есть кнопка, тут должна быть кнопочка, видна внизу. Делитесь со своими друзьями, пусть они тоже избавляются от своих страхов. Всем пока, увидимся с вами завтра.